На обед или ужин ищите идеи, сделайте макароны, их любят и взрослые, и дети. А возможные вариации блюд с ними, наверное, не знают границ. Одним таким несложным и аппетитным рецептом я хочу поделиться. Вашему вниманию предлагаю классный способ, как приготовить фетучини с морепродуктами и невероятно аппетитным соусом. В данном случае в рецепте используются креветки, но вы можете взять также микс морепродуктов, который вам по душе. Пусть вино в соусе вас не смущает, алкоголь в процессе полностью испарится, останется только тонкая нотка вкуса и аромата. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Поставьте макароны отвариваться до готовности, креветки разморозьте при необходимости, очистите и обсушите, посолите, поперчите по вкусу, добавьте паприку или другие специи. 2. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла. 3. Снимите креветки и отложите пока в сторону. На сковороду выложите сливочное масло, нарезанное мелким кубиком лук. 4. И пропущенный через пресс чеснок. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Влейте вино. Тщательно лопаткой перемешайте. Чтобы собрать все со дна сковороды, оставьте на сильном огне минуты на 3. 6. Влейте на сковороду сливки, перемешайте, томите еще пару минут и снимите с огня, параллельно в подсоленной воде отварите фетучини. 7. В горячий соус добавьте тертый на мелкой терке сыр. 8. Посолите, поперчите, всыпьте щепотку паприку. Девять. Выложите в соус креветки и макароны. 10. Аккуратно все перемешайте. Поставьте на огонь еще буквально на минутку. Одиннадцать. И все. Блюдо готово. Перед подачей можно добавить щепотку свежей зелени. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Фетучини. 400 грамм. Креветки. 450 грамм. Растительное масло, 1 чайная ложка. Луковица, 1 штука. Сливочное масло, 2 чайных ложки. Чеснок, 1 зубчик. Белое сухое вино, 100 миллилитров. Сливки, 2 стакана. Сыр, 50 грамм. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Зелень, по вкусу. Паприка, по вкусу. Количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Заходите в гости.